Imperial Tent Представляем каскадные шатры серии «Сидней». Конструкция имеет в основании форму эллипса. Самые компактные конструкции имеют площадь от 20 метров квадратных. Конструкции площадью от 50 метров позволяют комфортно разместить 40 и более человек. Большая высота создает ощущение свободного пространства. Крупногабаритные конструкции имеют усиленный каркас из металлических ферм. Вместимость шатра более 300 человек. Каскадные шатры серии «Сидней» могут быть использованы в любых сферах. Под шатром могут быть организованы кафе или рестораны. Зонирование от тентовой мембраны позволит отделить кухню от зоны с посадочными местами. На базе каскадной конструкции можно оборудовать крытые места для зрителей. Это решение подойдет для выступления или конференции. Под шатром может быть организована сценическая площадка или кинотеатр. Крупногабаритные конструкции подойдут для размещения спортивных объектов и проведения соревнований и других мероприятий. Оснащение витражными стенками, утепленным куполом и системами обогрева делает возможным использование шатров в зимнее время и в межсезонье. Конструкции могут комбинироваться по модульному принципу. Две конструкции сопрягаются линейно. Три конструкции могут быть сопряжены в центре, образуя треугольник, площадь которого достигает 1500 квадратных метров. Вершина развития тентовой архитектуры – многолучевые конструкции «Клевер» и «Лотос», состоящие из четырех и пяти сопряженных модулей. Площадь более 2200 метров позволяет проводить глобальные мероприятия любого масштаба. Производственная компания Алексея Маслова «Империалтен». 8495 150 40 34